Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Изи Бизи. На связи Эдуард Бергов и время интервью. Сегодня у нас еще один удивительный гость: self-made Woman, эксперт Международной ассоциации позитивной терапии, бизнес-тренер и автор курса. Друзья, только вслушайтесь. Кайф, драйв, деньги. Вероника Задорожная. Вероника, здравствуйте. Добрый день всем. Рада со всеми познакомиться. Вероника, а, имея за плечами вот просто колоссальный опыт тренингов, обучающих курсов, бизнеса. Э, хочу все-таки спросить вас о том, с чего же вы начинали. А, по, поводу, по поводу колоссального опыта собственного бизнеса, соглашусь, по поводу колоссального опыта проведения тренингов. К этому идем, стремимся, и будет колоссальный опыт. С этим абсолютно э, уверена в этом. По поводу mm -hmm. собственного бизнеса, знаете, сложилось так, что, по-моему, сколько себя помню, вот с 10 лет было понимание того, что я буду работать всегда сама на себя. И было, естественно, лет в 17, когда еще училась в институте, пару курсов работала. Просто работала, mm -hmm. ходила, подрабатывала и поняла, что что-то мне не нравится потому что у каждого есть свои стратегии, и поняв сейчас уже, какие стратегии двигали тогда мы, я приняла решение работать исключительно на себя. И почти mm -hmm. за 18, больше, 18 лет с хвостиком у меня было, сейчас уже третий собственный бизнес, было туристическое агентство почти 8 лет, потом mm -hmm. почти 8 лет интернет-магазин детской и взрослой брендовой одежды, но в один момент, знаете, как проснулся с мыслью о том, что... Не мое. Пора заняться чем-то другим. И вот сейчас уже третий mm -hmm. год у меня собственный бизнес. Это бизнес-тренерский, онлайн-бизнес, mm -hmm. потому что мои курсы сейчас переходят в онлайн и никогда не поздно начать. То есть за 19 лет попробовали, скажем, три направления, или там было даже больше? Там было больше. Почему? Потому что между двумя крупными бизнесами, таким как туристическое агентство, даже туристический оператор, мы запускали свои чартеры с Одессы, я с Одессы, если кто не, кто не в курсе, mm -hmm. Украина приветствует. Между этим бизнесом и бизнесом интернет-магазина были некоторые попытки сделать то, то и то, но это были мужские бизнесы, и я поняла, что все-таки женщина работать в мужском бизнесе, наверное, это не совсем мое, хотя не отрицаю, что для кого-то это нормальная женская стратегия. Но оказалось не для меня. Работать в коллективе, где под твоим подчинением, под твоим управлением и подчинением мужской коллектив, я чувствовала себя не совсем комфортно. И приняла решение, что женщина, женщине комфортнее выстраивать бизнес среди таких, как она, единомышленницы. Если подключится мужчина, окей, не подключиться с женщинами, мне оно как-то легче было всегда. Как женщине переживать взлеты и падения в бизнесе? Ведь все-таки штука-то, наверное, мужская. Uh, да, вы также как вы знаете, почему я строила свой авторский курс uh, «Деньги с двух, с двух сторон» мы рассматривали две свечки – деньги по-женски и деньги по-мужски, и я абсолютно четко понимаю, что… Женский бизнес… Ну, мы сейчас курс углубляемся, да. а мне а интересно… А вот я, а я, же, я же откуда пошла? Исключительно ага. на основании того, каким образом я наблюдала, выстраивается бизнес женский и выстраивается бизнес мужской. Там все равно другая направленность, там все равно другая энергетика. Женский бизнес работает, как ни крути, на творчестве, на вдохновении. Мужской бизнес работает несколько на другой направленности. Так вот, к чему я это говорю? Как переживать взлеты? И почему у меня были взлеты и падения? Сейчас же уже как мастер НЛП я отслеживаю это, я понимаю, какие стратегии у меня были работающие, какие не работающие. Когда у меня было туристическое агентство, знаете, как говорят в Святом Писании, есть такое выражение в книге Экклезиаста, что было, то будет, что делать, то будет делаться. Если у вас когда-то был успешный бизнес, и вы по каким-то причинам разорились, это не значит, что у вас не получится снова. Вот как раз наоборот. Отследив свои стратегии, которые сработали тогда, нужно просто их применить сейчас. Просто посмотреть, кто тогда рядом с вами был, кто у вас был за спиной, кто вам помогал, чьими напутствиями вы пользовались, чьими знаниями, чьими подсказками. Возможно, есть смысл вернуться к этому. У мужчины э, стратегия выстраивания бизнеса несколько другая. Так вот, когда я открывала туристическое агентство, я очень четко помню свои мысли. Зайдя в одну, в одну крупную туристическую фирму, я находилась в нем и говорила... Вот чем я хочу заниматься, вот это кайф, вот это красивая форма, это люди, это общение, это путешествие. И вот на этом кайфе, драйве у меня очень много лет было очень успешное агентство. Я зарабатывала вместе со своим коллективом, своей командой классные по тем временам большие деньги. И в тот момент, когда это уже работало, я допустила одну ошибку. Как, пере, как я пережила то падение. Потому что падение было, я приняла такое решение, но если я смогла построить туристическое агентство, и у меня все так круто получается, значит, я легко смогу построить другой бизнес. Кстати, mm -hmm. вот это одна ошибка. Если кто-то читал книгу Джима Коллинза "Как гибнут великие», это же одна из ступеней краха. Mm -hmm. То есть если а, ты смог... Да. Как дойти вот от бизнеса? Вы говорили сейчас про туристическое агентство. А как вы пришли к онлайн-знакомствам? К онлайн-знакомствам исключительно на своем собственном опыте. 4... Ну, давайте поговорим об этом. 13. Так вот, как пережить падение к тому вопросу, просто напомню. Про пережить падение вспомните, что все возможно только на вдохновении, на энтузиазме. У женщин, возможно, все только на, на этом. И как я пришла к бизнесу, который меня сейчас вдохновляет, потому что между туристическим агентством и бизнесом сегодняшним был интернет-магазин. Казалось бы, тоже да. классно. Uh -huh. Но там я каждый день просыпалась и понимала, но ну, не мое. Знаете, как говорят, не вставляет, не прет, uh -huh. но не заводит меня, не кайфово мне. Но все равно я продержалась 7 лет, больше 7 лет, почти 8 лет, но я не получала от этого кайфа, удовольствия, а, соответственно, я не получала тех денег, которые я хотела получать. И в какой-то момент, когда в очередной раз я находилась в раздумьях, чем заниматься, чем заниматься, у меня был прекрасный учитель. Кстати, я считаю, что институт наставничества очень плохо, что он отменен с определенных времен. Потому что у кого учиться как не более опытных людей? Учиться у подруг невозможно, у них, у них самих такие же тараканы. Учиться по книгам в интернете, вы знаете, а где гарантия того, что человек, который написал книгу «Как заработать миллион», имеет да. этот миллион? Да, у меня да. перед глазами был пример человека с успешными многочисленными бизнесами, финансист, достаточно богатый человек, который помимо бизнеса в России, Украине, имеет бизнес в Германии. Я говорю, почему бы к нему не прислушаться не пойти к нему поучиться? И он в какой-то момент мне сказал, Вероника, ты знаешь, что преподавание – это твое? Я говорила, я и преподавание. То есть я в тот момент чуть ли не оскорбилась. Я говорю, где я и где преподавание? Мне что-то такое… Ну, типа, нет, я так... сейчас тут запутался. Подождите, мы начали с бизнеса, ну. мы начали с туристического агентства, потом перешли на сайт, а потом, даже я хочу уловить суть и понять, как вы дошли до этого. Как дошла до сайта. Итак, как я попала на сайт знакомств? Я же по очереди говорит. Да. он да. говорит: твое это преподавание. Ты должна учить людей. Я говорю: а, вы что? в этот момент встретили этого человека. Конечно. Когда я а, находилась в на размышлениях, Понятно. чем Понятно. мне заниматься. Он говорит: Окей, хочешь, я тебе докажу, что твое, твое это преподавание? Я говорю, доказывайте, как угодно. И была международная конференция на 150 человек. И Прошло уже полконференции, естественно, как мы находимся на конференции? В основном мы зависаем в телефоне, и 80% конференции прошло где-то мимо. И он говорит, что через полчаса доклад по конференции будет делать Вероника Задорожная. Mm -hmm. То есть вы понимаете мое состояние, когда за моей спиной сидит больше ста человек в международной конференции, и я должна провести доклад о пройденном материале, который я, по большому счету, прошлепала ушами. То есть, ну... И mm. вот это состояние, когда за полчаса ты должен вспомнить все, вот этот фильм «Вспомни все», в тот момент это было про меня. То есть на каких ватных, ватных ногах я шла на сцену, но вот этот кайф, который я получила после трехминутного шока, меня потом со сцены не могли выгнать. И когда я спустилась со сцены, через 20 минут, мне давали 3 минуты на выступление, я сказала, вот теперь преподавание это мое но в тот момент настал другой вопрос хорошо а чему ты сможешь обучать женщин бизнесу бизнес это немножко зауженная целевая аудитория хотят отношений а ты после 13 лет брака оказалась в разводе чему ты можешь учить mm -hmm. других я говорю Окей, наверное, нужно выстроить свою личную жизнь учитывая что у меня своих две взрослых дочери 22 и 18 и я смотрю что они они про, э, начинают э, использовать мою стратегию поведения. Те же проблемы с парнями. И в один момент mm -hmm. я села и подумала, Вероника, если ты сейчас не поменяешь свою жизнь, твои девочки пойдут по твоим стопам. А я этого очень не хотела. Думала, где найти мужа? Где найти мужа ресурсного, статусного? Да? И, и всегда... помогает онлайн знакомства? Я говорю, а я пойду на сайт знакомств. Понятно. Да. Я за три года нахождение на сайте знакомств, я ни от кого это не скрываю, потому что сейчас у меня паломничество клиентов, именно которые, зная мой пример, я знаю все о сайтах знакомств, даже правила аватарки. На какую аватарку? То есть я смотрю на фотографию, понимаю, на эту аватарку мужчины будут. Это тоже надо выбирать или корректировать это, в фотошопе? Нет, ни в коем случае. Но это целое искусство. Но для этого я же изучила типологию мужчин. А вот как? Вот давайте маленькую фишечку. Вот как сделать а мы же аватарку? отвлеклись уже. Но ну, тем не менее, просто интересно. У меня есть целый онлайн-курс «Как найти любимого» на сайте знакомств. На моем сайте можно его найти. Смотрите, но ну для начала нужно же четкое правило. Кого вы хотите найти э, себе в мужья? Ведь когда я спрашиваю своих клиентов, кого ты хочешь, но заботливого, Половина Нет. не знает, чего хотят сами, наверняка. Не половину, не половину, 95% из а запрашенных. Да. Знаете, какую, если бы я вам показала свои талмуды, в которых я четко прописала психологический портрет своего будущего мужа, где я прописала где, когда и как. Вы знаете, если вы подойдете к знакомству как бизнес-проекту, у вас все получится. Почему говорят, что э, бизнес-леди по умолчанию одинокая женщина? А я считаю, что все с точностью наоборот. Если она сумела выстроить бизнес, она легко выстроит отношения, почему? В бизнесе мы себя самопрезентуем, почему мы не умеем себя самопрезентовать на сайте знакомств? В бизнесе мы знаем язык переговоров, почему мы не знаем в отношениях язык переговоров с мужчинами? В бизнесе мы знаем потребности своего клиента, почему мы в отношениях не знаем потребности мужчины? Угу. Все, пазлы складываются, ты идешь на сайт знакомств уже четким пониманием, кто нужен тебе, ну, естественно, если ты умеешь составлять психологический портрет человека, я умею, я профайлер, я с этого начинала. Например, зайдя к вам на страничку в социальной сети, я могу сказать: будете вы воспитывать своих детей или не будете. По одной фотографии. Нет, по одной нельзя. Только обязательно выборка информации и выборка фотографий не меньше там, 20 фотографий точно. Потому что на одной фотографии вы можете, знаете, как на паспорт. Вы можете заблокировать свои базовые эмоции. Почему мы на паспорте получаемся все так уродливо? Потому что. Потому что мы пытаемся скрыть свою основную базовую эмоцию. А на естественных живых фотографиях базовую эмоцию мы скрыть не можем. И ты смотришь, что у него 15 фотографий из 20 с базовой эмоцией печали. печали. Ну где-то он случайно затесался в веселую в компанию и улыбается. Ты понимаешь, что эмоция радости – это не его, эмоция печали – его. Значит, подходим к нему, разговаривая с ним на его языке. Люди нас понимают исключительно тогда, когда мы разговариваем с ними на его языке его эмоции, все. А мы удивляемся, почему нас мужчины не понимают, потому что они разные. У есть восемь психотипов мужчин. А девочки говорят, а есть другие. Я говорю, не обращайтесь, для вас девятого еще не родили. Поэтому изучите эти восемь. Опять же, есть у меня онлайн курс "Ключ в мир мужчин". Рассматриваю все восемь психотипов мужчин. А вот Вероника, вопрос сразу же тоже. А если вы говорите, что вы подбираете курс для женщин, а вот как мужчине найти свою спутницу благодаря вам? Это возможно? Тут все то же самое. У меня стали появляться мужчины, мужчины-клиенты, но они, знаете, как пришли по сарафанному радио. То есть они спросили у своей подруги, как ты познакомился? Она говорит, помогла э, разобраться на, на сайте знакомств. Знаете, у меня есть такие, я уже даже как-то писала пост в Инстаграм, непристойные предложения. Был как-то, помните фильм «Непристойные предложения»? Так вот, вплоть до того, что мне, мне поступают такие предложения, давай ты от моего лица будешь находиться на сайте знакомых. Понятно. Потому что ты, как мастер НЛП, умеешь коммуницировать, ты можешь отвечать на провокационные сообщения. Почему девочки боятся и не любят сайты знакомств? Потому что там, в принципе, есть, никто же не отрицает, и непотребные предложения, да, там предложения сексуального характера, все что угодно. А ведь на них же самый класс тренировать ком, э, умение коммуницировать. Вот где кайф. Почему я пошла, кстати, еще на сайт знакомств? Это было еще до того, как у меня возникла мысль построить собственные отношения. Изучая профайлинг, мне надо было на ком-то тренироваться. И вот, извините, на вас, на мужчинах, я тренировалась, как на кошках. Было такое ага. дело. То есть я заходила на сайт, Вы а да. употребили два вот непонятных, скажем, большей части аудитории э, выражения. Мастер НЛП да и профайлинг. Вот Давайте остановимся на этом. Что такое мастер НЛП? То есть вот это вот страшное нейролингвистическое программирование. Что это такое в добрых целях? Нейролингвистическое программирование – это не зомбирование и не программирование. Это создание собственного успешного опыта. Каким образом? Мы смотрим стратегии тех людей, результаты которых нам нравятся. Есть целое мета-моделирование. Можно провести интервью, например, проведя интервью с вами и анализируя ответы на некоторые вопросы, я могу понять, какова ваша стратегия, например, в бизнесе или ваша стратегия, например, в отношениях. И с помощью техник НЛП применить это к себе. Конечно, пугает всех есть боевое НЛП. Ну, вы mm -hmm. знаете, боевой НЛП этой серии уже, вот чем бы еще заинтересовать слушателей? На самом mm -hmm. деле, э, я не знаю, вы знаете, НЛП в моей жизни сыграла роль, э, не знаю, наверное... Благополучную, хорошую самую благополучную. Я благодарна Богу, Вселенной, пространству за то, что я, я познакомилась с этой темой. Познакомилась, да. Вы знаете, если человек не экологичен, как говорят в НЛП, есть понятие, не экологичен, то ему mm -hmm. дай даже Библию, и он э, с ней сделает непотребные вещи. А когда у человека нормальные цели, здоровое построение своего собственной жизни и построение своего собственного опыта, он из НЛП сделает конфетку, которая украсит mm -hmm. свою жизнь. Поэтому… А профайлинг? Профайлинг – это да. очень интересная, интересная вещь. Профайлинг у нас из чего состоит? Это язык тела, то есть мы с вами разговариваем, я по вашим жестам, потому как вы отклонились, по вашей мимике, понимаю… Может, уже... У меня спинка стула тут жесткая, я не могу отклониться. Опять же… Все рассматривается в контексте. Как у меня девочки говорят, он почесал нос, значит, он меня обманывает. Нет, но ну это даже из любых фильмов мы знаем, что по одному признаку нельзя делать вывод. Так вот, этот профайлинг – это диагностика язык тела, диагностика речи, что мы говорим, потому что на самом деле мы же зашифровываем всю информацию, которую держим на самом деле в голове. То Гу -гу. есть мы выдаем всего лишь 30% того, что мы на самом деле хотим сказать, а все остальное каким-то образом зашифровываем. И а как это, тут, вот тут, Вероника, смотрите, есть хорошее выражение «все врут». А как с этим разбираться? Знаете, у меня есть был вебинар э «Почему угут мужчины?». Ну, я назвала его «Почему лгут мужчина?» Почему? Потому что 99% моей аудитории – это женщины. Это тоже этим занимаюсь. Нет гендерного различия, я с вами абсолютно согласна. Ну, моя аудитория – женщина, поэтому для того, чтобы их привлечь, если я напишу, почему лгут женщины, вряд ли они ко мне пойдут. А интересно с любой дамой узнать, почему лгут ее мужчины. Так вот, один из мифов лжи есть о том, что все лгут. Это такой же миф, как и, как и миф о том, что никто не лжет, или мужчины лгут меньше, чем женщины. Понимаете, mm -hmm. это все крайности. Мы, если мы с вами начнем копать глубоко, то, допустим, ложь отличается от обмана, это абсолютно разные вещи. Поэтому, mm -hmm. если мы начнем входить в этимологию слова, в понятие, я думаю, сейчас не тема нашего вебинара, поэтому все лгут, не согласны. Не согласен. Половина. Не знаю, вот реально такой статистики у меня нет. Но mm. люди лгут, и это факт. И наша задача какая? Научиться понимать, когда нам лгут. Mm -hmm. И хоть каким-то образом тело, конечно, невозможно контролировать. Почти невозможно. Mm -hmm. Это должны быть профи. Но в принципе, на каких-то переговорах, представляете, как это полезно. Когда Конечно, ты безусловно. можешь Это контролировать свои эмоции? Какой курс, который вы будете давать на площадке EasyBiz? В денежном курсе нет, в других курсах будет, конечно. Например, курс «Self Made Woman», он включает в себя, в себя это. Если этот курс будет у нас на нашей площадке, то, конечно, там будет. Вообще эта тема интересна, так же, как и эмоциональный шантаж, но тоже другая направленность. Это просто тема, которая меня интересует. А профайлинг, это я взяла профайлинг, тему лжи, просто потому что она была интересна. Да, я ее изучила и проводила определенные курсы на эту тему, даже мастер-классы для себя, конечно, но в основном в профайлинге меня интересует составление психологического портрета личности. Смотрите, на сегодняшний день профайлинг, профайлеры обязательны в любой крупной компании Европы или Америки. Угу. профайлинг берет, берет свое начало в, Изра... в Израиле, в аэропортах. Да? То есть стоит очередь людей, стоит профайлер. Потому как человек двигается, потому какая у него мимика по, там, по зрачкам, по его движению. Он Можно определить, что он проносит. Конечно, пробега. нервничает или не нервничает. Есть еще другое, другое, другое направление, например. Да? Почему профайлеры есть в крупных банках Америки и и Европы. Если профайлер ставит клиенту крупному, который пришел за кредитом крупную сумму, да, диагноз, например, гипертим, гипертим это один из психотипов, то в кредите такому человеку отказывают. Почему? Почему? Потому что основная характеристика человека гипертимного психотипа э, не возврат денег. Например, если мы... Потому что они как получают легко деньги, так быстро их тратят. И основная их стратегия жизненная. Я не виноват. То есть с mm -hmm. такими людьми, и он ничего не может с этим сделать. И если стоит штаб гипертим, в кредите отказано. Профайлинг бывает личный и э, бизнесовый. Личный mm – -hmm. это мы, при, мы находимся на свидании с мужчиной и понимаем, какое, как он будет себя вести через пять лет. Каким он будет любовником, будет ли он зарабатывать деньги, будет ли он воспитывать детей по жестам. Например, я понимаю, о чем говорит вот такой жест. Можно ли иметь с этим мужчиной дело? О чем говорят вот эти жесты? Можно ли иметь с этим мужчиной дело? И какие дела? А вот а это если это просто понимает... эмоции. Правильно, так эмоции, потому что это базовая эмоция человека. Если это базовая эмоция человека, то она проявляется во многих контекстах. А если вы хотите взять такого человека, например, гипертима, да, который вот, которому в кредитах, кстати, отказывают, э, у которого девиз жизни «я за любой хипиш, кроме голодовки», а вам нужен человек, который будет работать на длинной дистанции, длинный контракт. Угу. Самое страшное для человека гипертимного психотипа – это… <сосвязь> замкнутое пространство если вы гипертима который заточен для того чтобы бегать по улицам и продавать по панамки и помадки это мерчендайзеры <сосвязь> Для которых главное говорить, для которых главное э, общение. А вы его посадили, потому что он у вас хороший приятель. Вы говорите, слушай, мы через год заработаем миллион. Садись, вот тебе документация, нужно подписать 50 контрактов, но посидеть год, кропотливо поработать. Вы знаете, ему даже миллион не нужен будет, он через месяц сбежит. Автоматизм а происходит... если у человека есть вот те или иные признаки, да, вы поможете ему от них избавиться? Почему я начала изучать профайлинг? Потому что у меня кое-что не получалось. Именно в тот момент, когда я не понимала после интернет-магазина, чем мне заняться. Uh -huh. И когда я пошла на обучение к своим учителям, новым уже, другим, по профайлингу, я говорю, почему у меня не получается? Почему меня потянуло именно сюда? Я не знала, что это такое. Но почему-то интуитивно из за Одессы я поехала в Киев на это обучение. Я не знала, что это такое, что такое профайлинг, так же, как и многие, многие из вас. И она говорит, смотри, у тебя основных два психотипа а третий ты спрятала с помощью своих убеждений, с помощью своего жизненного опыта, с помощью своих каких-то неурядиц или там, неудач. Стоит mm -hmm. тебе только его достать, у тебя все начнет получаться. Mm -hmm. Сейчас это сложно объяснить. У меня мастер-классы рассчитаны на 6 часов, и сейчас за полчаса просто невозможно все рассказать. Просто я сейчас говорю и понимаю, как складываются пазлы, когда ты знаешь то, то, то, то. Когда ты можешь mm -hmm. как профайлер составить психологический портрет человека и просто не наступать на грабли. Вероника, а что непосредственно будет входить вот в тот курс, который вы сейчас готовите для площадки Easybiz? Сейчас мы готовим курс деньги по женски. Угу. Деньги есть... по женски это, это что? Деньги с женским изображением? Там, например, вот в Англии есть деньги с изображением Хорошая мысль. Как я уже говорила, также как помните в начале интервью я говорила, что мы отвлеклись, на самом деле не отвлеклись, и говорила, что как бизнес устраивается по-разному так и деньги зарабатываются по-разному. Что такое деньги по-женски? Как я уже говорила, они зарабатываются, а даже, может быть, не зарабатываются, а просто привлекаются. Ведь согласитесь, что многим женщинам не надо работать для того, чтобы у них были деньги. Ну, кто-то живет по принципу муж, зарабатывает, а жена красивая. И в семье все по Ну, разве это плохо? Почему нет? Почему почему не плохо? Нет, я считаю, что это нормально. Если это подходит для двоих людей, и у них все окей, значит, это окей. Так вот, почему деньги по-женски? Mm -hmm. Существуют два способа зарабатывания денег. Первый – это женский, а второй – это мужской. Деньги по-женски э, зарабатываются или получаются, кому как нравится. Кто-то не хочет зарабатывать, ему нравится получать деньги, ей нравится получать. Они получаются на вдохновении, творчестве, на простоте и на красоте, на связи с денежной энергией. Вы знаете, для кого-то это так же, как и для меня раньше, когда, я, когда мне говорили энергии, женские энергии, денежные энергии. Я человек приземленный, я всю жизнь была в бизнесе. Я говорила, какие энергии, о чем вы говорите, это я сейчас понимаю. И абсолютно уверена в том, что деньги – это энергия. И если ты с ней не дружишь, она не дружит с тобой. Поэтому... А эта способность есть только у женщин. Мужчине даже невозможно будет объяснить, что такое деньги по… Это женская прерогатива. Пусть мужчины зарабатывают другим способом. Инвестиции, кредитование, финансирование. Вот ä, вопрос такой. Ä, а вот если человек, вот как вы сейчас сказали, да, допустим, является творческим, да? То есть, э, ведь говорят люди, творчество и бизнеса они несовместимы. Вот э, как вы к этому относитесь? И если такой случай действительно есть, вы можете помочь такому человеку? Смотрите, давайте, давайте так. Вот кто-то сейчас на, э, может сказать, что ну как же творческие люди не зарабатывают денег? Посмотрите на все наши на шоу, страны там не знаю. Пишут картины. А вы знаете, а когда эти люди начинают зарабатывать деньги? Потому что... Только тогда, когда рядом с ними появляется какой-то продюсер, который И... может монетизировать ага. данный талант. И мы снова возвращаемся к теории психотипов. Рисуют картины, создают какие-то схемы уникальные. Люди определенного психотипа, шизоидного, но они сами деньги генерируют, Но их так называют, да, есть, есть что-то в этом. Они шизофренически увлечены своими идеями. Да? Но они не умеют зарабатывать деньги, потому что они не знают, как их монетизировать. Монетизировать умеет другой. И вот как только эти два человека встречаются, и он видит, какая картина, можно заработать на ней деньги. Он становится продюсером, и у этого творческого человека появляются деньги. Вы много знаете творческих людей? А ведь не зря же говорят, что творческие люди не от мира сего, они денег. И ничего не надо в этой жизни. да? Согласен. То есть согласна, что творческий человек и бизнес – это вещи несовместимы. Но когда соединяются два человека, один творческий, а другой человек бизнеса, вот тогда все получается круто. Вы поможете создать такой союз, то есть в том числе мужчина и женщина, муж и жена? А вообще вы знаете, что богат, богатые семьи – это именно те семьи, где вот такое сочетание психотипов. Удивительно. Ну, no. я только учусь, понимаете, я не волшебник. Поэтому я думаю, что я тоже буду, так же, как и наши многочисленные слушатели сейчас, могут стать участниками курса, о котором вы говорите. Потому что мы начали с бизнеса, сейчас уже перешли, прошли. Просто на, столько тем. Да. Очень много. Так вот, деньги по-женски в моем в моем курсе. Почему я его не называю день, курс «Деньги по-женски»? Потому что вместе со мной на этом курсе преподает мой сотренер который mm -hmm. рассказывает, как получать деньги по-мужски, с помощью инвестиций, с помощью... Понятно. Конечно. То есть аудитория у нас подходит и мужчинам, и женщинам. И сто... А смотрите, даже если женщина привлечет в свою жизнь деньги ей же надо их как-то удержать, и без знания о финансовых инструментах, о которых рассказывает мой партнер, это невозможно. Они к ней как придут, так и уйдут. А для женщин, которые хотят выстраивать бизнес, она вроде умеет привлекать к себе, к себе деньги, а что с ними дальше делать, как их инвестировать, как зарабатывать на этих деньгах. Ведь деньги сами по себе, это, конечно, круто, но если они не работают, получается такая нехорошая штука, что в один момент мы понимаем, а они куда-то делись. А вот как заставить деньги работать? Это уже финансовые инструменты, о которых подробно рассказывает мой сотренер. Он является инвестиционным, финансовым экспертом американской компании, много лет там работал. Поэтому он говорит все. А я говорю о том, как мысленно начать притягивать деньги. Ведь это же наши убеждения. Деньги зло, деньги достаются тяжелым трудом. Все родом из детства. Наши бабушки прожили тяжелую жизнь. Наши родители, мой отец мне говорил: Вы тоже должны прожить тяжелую. Нет, не надо этих убеждений ни, никому, деньги приходят легко, вселенная изобильна, в том числе, знаете, как, говорила моя, как говорит моя учительница, бабла в мире валом, вот только представьте себе это, почему она у кого-то есть, а у вас нет, потому что кто-то не думает, что деньги это грех, деньги это зло, деньги приходят э, сложно, поэтому курс так рассчитан, привлекаем деньги. И инвестируем, привлекаем по женски, инвестируем по мужски, зарабатываем по женски, инвестируем по мужски. Вероника, да, вот да. помимо, скажем, есть у вас какие-то результаты, которые вы, вы сейчас вот можете похвастаться, которые, то есть люди закончили эти курсы и стали, допустим, там директором Шеврона или там Газпрома или «Нафтогаза». То да. есть вот какие результаты есть? После прохождения ваших ваших тренингов? Газпромом нет. Самый самый крутой самый крутой результат, который был буквально вот четыре месяца четыре месяца назад, это девушка, которая потеряла все ну в связи с сложившейся ситуацией, проживая в определенном районе Украины, приехав в Одессу, в принципе ни с чем с одним чемоданом. И когда она увидела меня в интернете, просто случайно, в Инстаграм, -а. чем-то чем зацепила. И она мне написала и попросила личную консультацию. Но сказала так, что я рассчитаюсь тогда, когда у меня результаты результат. результат да. Сегодня она инвестирует в один из моих проектов. Поразительно. Да, а, сколько сейчас мой... прошло времени? Час, час консультации 100 долларов. Ну, как, когда как, смотря, какая консультация, есть коучинг, а есть психотерапия. Да, вы, вы заметили, да, что вот сейчас, общаясь и просто узнавая вот эти удивительные вещи у Вероники, мы уже должны. Поэтому э, я хочу, чтобы вы просто ценили это время и тот курс, который э, для вас подготовил такой поразительный профессионал, то вот он просто, наверное, разбирался не по 100 долларов в час, а, наверное, вы достойны гораздо больше. Знаете, там ресурс вложен такой что да если разбирать этот курс на количество индивидуальных консультаций, там 32 32 занятия 32 занятия на площадке но они разбиты на уроки на мобильные уроки на короткие понимаете там же есть тема есть задание mm -hmm. уроки от 15 до 25 минут для лучшего Там все задания будут Обязательно будут, у нас во всех курсах моих есть, домашние, а есть домашние. домашние задания. Но нужна обратная связь, потому что вы можете многое не понять. Вам будет mm -hmm. э, что-то непонятно, как применять. Потому что я, например, на этом курсе даю техники по работе с неосознаваемыми заказами. Да? Mm -hmm. То есть я хочу денег, а что с ними потом делать? Неосознаваемый mm -hmm. заказ. У нас очень серьезные техники по работе с убеждениями. То есть деньги зло. Больших денег не заработаешь, большие деньги – большие проблемы, а это же все mm -hmm. наши иллюзии, которые нас сковывают и не дают с этим, с этим работать. А идеализация. Если у меня не будет тысячи долларов в месяц, я не смогу жить, и именно это блокирует деньги. Почему? Потому что знаете, как вселенная работает с идеализацией? Опять же, я сейчас говорю о части «деньги по-женски». Потому что расскажи это мужчинам, вот как вы сейчас. Какие идеализации? Какое, какая вселенная? Какое пространство? Мне бы подумать об инвестициях. Но инвестировать что-то надо. Для того, чтобы что-то инвестировать, нужно это привлечь в свою жизнь. Вы не можете инвестировать, когда вам не, на что ребенку, не за что ребенка в садик отправить. Сначала привлекаем, потом, потом инвестируем. Поэтому техники-техники, проработка блоков, работа с убеждениями и убираем идеализации денежные из жизни. Убираем всю эту шелуху, которая на нас, которая не дает пробиться к нам деньгам. Они хотят нас так же, как и мы их. Они летают вокруг, говорят, я хочу к этой девушке, но она меня не пускает, потому что она говорит, что я не могу себе позволить эту кофточку за 100 долларов, я лучше куплю себе 5 по 20. Но нельзя с таким мышлением... Не будет. А вы знаете, одна из топ ошибок женских, об этом я тоже подробно говорю на курсе, как можно без этого привлекать деньги. Когда женщина очень легко привлекает деньги на свою мечту, на путешествие в Париж, 500 евро, да, сели на автобус и поехали. Она там никогда не была, это была ее мечта. И она говорит, господи, да не 500 евро на Париж, я так хочу. Пространство всегда выполняет наши просьбы, всегда, абсолютно. И каким-то волшебным образом... 500 евро, но она живет в Якутске, да? Нет, а при этом получаете 500 евро, она вспоминает, что ей ремонт на кухне надо сделать. И она говорит, а вдруг денег больше не будет, я уже не могу на этой кухне жить, и что происходит дальше? На следующий день происходит в твоей жизни какое-то ЧП машина ломается, квартиру затопила, и эти 500 евро она тратит на ремонт. Она говорит, какая я молодец, что я не полетела в Париж, иначе бы мне не нужно было делать ремонт, забывая об одном нюансе. Если бы она потратила деньги на мечту, ЧП бы не произошло. Она попросила деньги на мечту, ей дали. Ну шо, что ж ты такая бестолковая, используй, тебе еще дадут на следующую твою цель. Не захотела, забрали. Они говорит... Деньги сюда приходят, но потом уходят. То на лекарства, то на болячки. Я говорю, на что деньги приходили? Она говорит, ну, я хотела там то себе купить. Я говорю, купила? Она говорит, да нет, вот нужно же куча задач других решать. Какие новые туфли? Я говорю, ну, пишите письма. Полный восторг. А Мелкий полный, полный восторг, Вероника. Крайний вопрос у меня, потому что мы немножко ограничены по времени. Я поняла. Когда первое занятие? Когда вы... На платформе главные. А, а то есть я, я думаю, что я бы мог продолжать эту беседу с удовольствием часами. Просто самое главное, чтобы мне и, и вам позволило время, и мне бюджет. Потому что с такими знаниями, я думаю, что мне нужно за каждый совет, его нужно отдельно оплачивать. Так вот, вернемся к стоимости. Если разложить стоимость курса «Код денег» на количество индивидуальных консультаций, то их mm -hmm. будет штук 20, да, умножьте это на 100 долларов минимум, это минимум, mm -hmm. то есть, понимаете, не... не... Mm -hmm. и, и начать с того, что эти знания вообще бесценны, потому что каждый... Однозначно, наш... это же собственный опыт, это же собственные mm -hmm. под... ошибки, падения, снова карабкание, это все вот здесь это прошло. Да. Да. Друзья, ну я думаю, что э, на нашей площадке и в нашем чате э, Телеграма да, э, обязательно выскочит объявление о том, когда начнется этот потрясающий курс э, от Вероники Задорожной, и э, ваш специалист он будет с вами какой-то, э, ваш коллега, который будет проводить пару курсов? Нет, это же у нас будут уроки, предвосхищающие сам курс, потому что сам курс будет на платформе, и он, я так понимаю, будет уже доступен на каких-то других условиях, это как уже вы скажете. Кстати, тема первого нашего урока, как для женщин, так и мужчин, названа мной очень интересно «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Почему в семье? Кстати, мы поговорим о семейных деньгах. И даже те, кто сейчас не в семейных отношениях, вам будет это очень интересно послушать, потому что вам выстраивать семейные отношения. И, знаете, как говорят, с милым рай в шалаше только до первых заморозков. Так вот, если вы не научитесь... Первое слышал, второе нет. Да, и мне это тоже очень понравилось. Поэтому мы на первом занятии поговорим о четырех типах семейных денег, и это волнует всех. Мужчины, женщины, дети, бабушки, которые поймут, почему они так бесполезно прожили свою жизнь. Ну, я шучу. опасно, это опасно. Да. Это опасно. Я, бабушка мне надо, да. Ну, хорошо. Поэтому... Я думаю, что мы приглашаем всех. Вероника, еще раз спасибо вам большое за да? такую спасибо. потрясающую информацию. За то, что теперь мы точно понимаем, что здесь эти знания нужны, наверное, замужным, незамужным, разведенным, И... замужем, опять-таки, и всем тем, кто хочет, конечно же, повысить свой уровень не только знаний, да, не только вот здесь колоссальный опыт, который будет в этом огромном курсе. Ну опять-таки, мне, наверное, приходится только снимать шляпу. Верника, я с вашего позволения, просто проверю часть чат, потому что у нас здесь огромное количество сообщений, и благодарностей, приветов из Грозного, из Сибири. Боже мой, откуда тут только нету. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, вот здесь внизу в комментариях их можно будет задавать. Ну и, конечно же, не забывайте ставить я, лайки. Я просто не вижу, не вижу комментарии, поэтому... А буду... у нас одновременно трансляция идет на YouTube. Ага, я Вероника, еще раз выражаю вам огромную благодарность. Вам спасибо. Спасибо вам большое, что уделили время. Друзья, ну а мы с вами увидимся уже сегодня в 20.00 по московскому времени. И ждите наше следующее интервью. Всего вам самого доброго Спасибо. и до свидания.